страны Западной Европы переживают аномальную жару. В Великобритании, где впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за погоды, зафиксировали самую высокую температуру с момента начала метеонаблюдений. Она составила 40 градусов. Аналогичная погода во Франции, в Швейцарии, Австрии, Италии и Испании. В Испании аномальные температуры провоцируют мощные лесные пожары. Местами температура воздуха достигла 43 градуса. В стране как минимум 510 человек погибло от перегрева. Дело в том, что надо европейским регионам установилась обширная область высокого давления, которая, в общем-то, разгоняет облака и под действием вот этой инсоляции активного солнца в настоящее время, в летнее время, действительно э температуры близки к рекордным по словам эксперта, погода в Центральной России изменится из-за приближения от торга высокого давления с запада. На республике Татарстан это отразится особым образом, поскольку она находится восточнее. Кроме того, уже сейчас на Казанцев начало оказывать влияние поле повышенного давления. Как следствие, в ближайшие два дня столбики термометра днем приблизятся к 30 градусной отметке. В ближайшие дни, несмотря на то, что мы находимся в передней части указанного антициклона, и у нас северные потоки, то есть воздух двигается. Движется с севера на юг, но тем не менее он приносит к нам мало того, что сам по себе воздух теплый. Кроме того, преобладание малооблачной или безоблачной погоды дает нам действительно такие высокие температуры. В то же время отсутствие облака, облаков в дневное время даст хороший суточный ход. То есть температуры воздуха будут понижаться до значений 17-18 градусов. Несмотря на то, что лето действительно пришло позднее обычного, аграрии в России во время уборочной кампании уже преодолели отметку в 30 миллионов тонн зерна. Урожайность по сравнению с прошлым годом заметно выше. Сейчас она в среднем составляет 41,7 центнера с гектара. В 2021 году было 33,3 центнера с гектара. Согласно официальным прогнозам властей Российской Федерации, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы. Для уборочной компании хороши, хороша, умеренно теплая и сухая погода, так как для, сбор, для уборки зерна желательно, чтобы влажность убираемого зерна составляла около 14 процентов. А нарушить такой режим может э, там, следующий пришедший циклон. В таком случае аграрии выбирают момент самый удобный для урожая. Говоря о благоприятствовании нынешнего режима циркуляции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 Ньюс.